Привет, друзья! Сейчас в нашем распоряжении целая музыкальная студия. Так, вот у нас наши микшеры. О! Динохорд. Так, ну вроде на них можно нормальной ролик вести, так что будет неплохо. Так, это пока первый день. Мне любезно предложили записать. В общем, вот там микшерный пульт, так что можно совершенно спокойно приречь его и пока начать работать очень интересный ловтик мы начнем записывать чудесно Hey.